Здравия вам господа бояре! Сижу я читаю комментарии к своему последнему ролику о том, как меня добросовестного плательщика сцапали судебные приставы. Сижу читаю и понимаю, что народ у нас в России совершенно не умеет платить алименты. Вообще не умеет. В этом ролике я не буду рассматривать тех, кто отказался от выплаты алиментов и поимел соответствующие санкции. Речь будет о добросовестных плательщиках, которые платят, а потом все равно в результате того, что платят неправильно, в результате этого попадают на двойные алименты. Я полагаю, что попадалово наших граждан начинается с нежелания ходить в суды российские, с желанием... Ну, как-то договориться, как-то что-то сделать такое, чтобы вот вы договорились с бывшей женой, вроде как, и все вот там платите и перечисляете на карту, и вроде как она на вас в суд не подает. О боже, какое счастье! Нет, несчастье. Потому что лучше бы она на вас подала по закону, и лучше бы вы платили и государству отчитывались, чем ситуация, когда она может применить законную схему алиментного мошенничества. Как это выглядит? Предположим, вы с ней договорились, я там тебе, дорогая, буду перечислять вот такую-то сумму на карту, давай, все, ты никуда не идешь, не подаешь на ура, как классно, здорово, у меня самый замечательный бывший муж, он мне все отдал, и вот еще алименты платит. И тайно, не информируя вас, подает на алименты по упрощенной Схеме по упрощенке, это значит, она приходит одна в суд. Говорит: Я хочу 25 процентов алиментов от его официальной заработной платы, и как бы и все. И чтобы этот суд прошел, ваше присутствие там не обязательно, ее присутствие в принципе тоже. Она просто придет потом за готовым решением и все. Вы можете не получить уведомление о том, что суд этот был, как часто вы заглядываете в почтовый ящик. Может быть вообще не заглядываете, а можно сделать так, что вы это уведомление и не получите. Как часто каждый из вас мониторит сайты судов на предмет возбуждения каких-то исков в отношении вас? И вот, имея этот исполнительный лист на руках, ваша бывшая жена спокойно ждет три года, все три года получает от вас кучу денег на карту, еще всячески манипулирует по телефону, говорит, давай деньги, а то ребенка не увидишь или что-то в этом духе. Вы как добросовестный олень платите ей это все, а потом через три года она достает этот исполнительный лист у себя из тумбочки и несет приставом и говорит, он мне ничего не платил, он мне должен». Если у вас на тот момент была какая-нибудь официальная заработная плата на уровне зарплаты старшего помощника, младшего дворника, там тысяч десять рублей, то вам насчитают общего долга ну, приблизительно 1200. И вы офигеете, я же платил, я же ей давал, а она вот так. В случае, если вы свои доходы не декларировали, где-то шабашили, шарашили, зарабатывали деньги, исправно ей отправляли, то приставы вам посчитают долг намного больше. Даже если вы не работали, даже если вы лежали в коме, даже если вы болели, имели какую-то нетрудоспособность, вам насчитают 25% от средней российской заработной платы в месяц, а это около 12 тысяч рублей в месяц. Посчитайте, по 12 тысяч рублей каждый месяц в течение трех лет, плюс 0,1 штраф за невыплату вовремя, за просрочку, плюс 7% исполнительский сбор, и в итоге вы попадаете сразу тысяч на 600. И все законно, и все классно. Поэтому, если вы платите на карту, то ждите обязательно вот такой схемы. Приставы могут вам пойти на уступки, конечно, и зачестить ваши платежи в счет оплаты основного долга, который они там насчитали, но чаще всего они так не делают. Они говорят, это не алименты. Может вы долг отдавали, перечисляли по Сбербанку в приложении, может быть вы хотели подарки ей сделать или что-то еще. И самые большие олени... Платят наличкой и требуют с бывших жен расписки. Вот эти ваши расписки долбанные ни один суд принимать не будет. Потому что вашей бывшей жене достаточно сказать, я написала расписку под принуждением и все, ее юридическая сила сразу равна нулю. Наличкой платить вообще ни в коем случае нельзя. Наши мужчины почему-то уверены, что если они договорились с женщиной, то этот договор будет действовать вечно. Нет, нифига не так. Вы устно договорились. Вы потом будете возмущаться, как же так, она меня провела, она меня кинула. Да, вот так. Потому что лошара, потому что не хотел узнавать, как правильно это все делать. Не хотел узнавать как нужно это делать так, чтобы у приставов к тебе не было потом никаких вопросов. Я снимал множество роликов на тему алиментов, в которых вот эту узаконенную схему алиментного мошенничества разбирал. В том числе ролик ликбес по алиментам». Пожалуйста, посмотрите его, если вы алименчик, Посмотрите его блин, полностью, чтобы у вас не было глупых вопросов в комментариях к следующим моим видео. Я рассказал, как самозанятым платить алименты и как правильно это делать. О том, что нужно ходить через банк, либо через почту России, чтобы вам выдавали чек, в котором чеке будет написано. Алименты на такого-то, такого-то ребенка за такой-то, такой-то месяц. Перечисляются они такой-то, такой-то гражданки от такого-то, такого-то гражданина. С такого-то счета на такой-то счет сумма. Все. Все. Вот это если будете складировать в своей тумбочке или в сейфе. Через три года, если вас любые приставы вызовут к себе на допрос, не надо от них скрываться, вас не посадят, не закроют, не надо их бояться, нужно к ним прийти и показать вот эти все документы. Если прям боитесь того, что они у вас эти документы там как-то изымут и ликвидируют, ну возьмите копии им покажите, скажите, я вас боюсь, я вам показываю копии. Вот, пожалуйста, приобщите к делу, пересчитайте все долги. Некоторые, кто не смотрел моих роликов по алиментам, до этого задают, естественно, вопросы такого плана. Вау, бывшая забрала исполнительный лист, отозвала. Это, наверное, классно, это круто. Не, я свободен или что? Нет, дорогой друг, ты не свободен. Через три года она его приставом принесет. И они с тебя полмиллиончика истребуют. Что делать в этой ситуации? Если она забрала исполнительный лист, не плати вообще ничего. Ты как бы не должен. Но денежку в размере 1,4 от... Э, среднероссийской заработной платы, то есть порядка 12 тысяч рублей, где-нибудь аккуратненько складируй. Желательно в таком месте, где еще проценты будут накручиваться на твои вот эти вклады. Либо в банк, ну это для самых тупых, либо куда-нибудь в инвестиционную компанию, где ты можешь поиметь там процентов 20-30 годовых. И в течение этих трех лет имей какой-то хотя бы минимальный подтвержденный доход. В приложении самозанятого, ну хоть тысячу рублей там указывает, пофигу. Вот если доход у тебя есть хотя бы в тысячу рублей за конкретный месяц, тебе элементы посчитают в размере 25% от этого дохода. Да? Ну Это если один ребенок, если у тебя нет твердой денежной суммы, жилищных элементов и прочего маразма, тебя посчитают 25%. То есть за этот месяц ты должен будешь 250 рублей, грубо говоря. Если же ты нашему государству не отчитался, что ты деньги зарабатываешь, те накрутят 12 с лишним тысяч долга за каждый месяц, который ты сидел без работы. Вот так, да. Вот такие у нас законы, вот такое у нас государство. Ничего с этим не поделаешь. Надо защищаться как-то. Если ты из этого ролика ничего не понял, ну тогда возьми платную консультацию у юриста, Ссылочка на юриста тоже в описании. Возьми платную консультацию, заплати ему денег. И пускай он тебе за деньги разъясняет, как надо делать правильно. Спасибо за внимание.